Доброго времени суток. Сегодня у нас на видеообзоре стиральная машина LG. 14 декабря 2017 года мы ее приобрели. И теперь давайте вот ее более подробно рассмотрим. Давайте ее начнем рассматривать захода провода. Мы видим, что мы с вами видим сразу, что заходит и входит в катушку напряжения. Это очень удобно, что катушка напряжения стоит отдельно, так как катушка напряжения всегда издает большие тепловые коэффициенты. И когда ее ставят в плату, то она обычно нагревает своим теплом дорожки. Ну и как бы уменьшает срок действия платы. Дальше мы видим хорошую пружину с хорошим лакокрасочным покрытием. Клапан, не могу сказать он механический или электрический, так как я с LG никогда не сталкивался, теперь мы наблюдаем саму плату. Что мы на плате видим? Видим тоже катушку, но катушку, как мы видим, она хорошо сделана. Вот такая вот пластина стоит, и она защищена вот этой пластиной от того, чтобы... Посмотрите, какой большой конденсатор. И как раз вот эта пластина будет забирать тепло, и конденсатор от катушки не будет нагреваться. Это большой плюс, скажу мне это понравилось. Дальше она имеет ребро охлаждения. Причем, посмотрите, такое относительно немаленькое ребро охлаждения. Что мы здесь видим? Снизу находятся конденсаторы небольшие. Что... Тушки снизу находятся, скорее всего, на... Как они работают, я не знаю, я в подробности не вникал. Просто вот купил сейчас, купили мы ее, и делаем так, быстренько ее просматриваем. Вид загрузочного лотка изнутри. Смотрим, неплохие шланги. Шланги такие, да, я действительно на стиральной машине, я таких шлангов не встречал качественно, мне кажется. Так, резина настоящая, резина вся везде мягкая. Я ее уже сам обработал силиконом, ну как бы я привык резину обрабатывать силиконом. Две катушки не могу сказать, подходят ли, допустим, от распространенных моделей Индезито Ристон, я вообще не вникал. Что здесь еще? Самое главное, так вот я вам показать, ну вот отсюда видно. Самое главное выбор этой модели стал. Потому что у нее разборный бак. Вот крепеж разборного бака. И только поэтому я покупал вот эту модель. Так как сейчас производители стали сваривать бак, ну я покупаю стиральную машину. Я не покупаю на 5 лет, я покупаю лет на 10-15. И понимаю, что когда-то будет происходить ремонт. Машина это подмосковные сборки. Наша отечественная завод стоит в Подмосковье, Московская область. И Какие комплектующие, откровенно говоря, даже не знаю, не вникаю. Но не думаю, что самое надежная. Такие, я думаю, среднего качества. Стиральная машина нам обошлась в 23 600 рублей. Так, давайте посмотрим теперь заднюю сторону. С задней стороны мы видим, что у нас отсутствие ремня. Привод прямой. С приводами прямыми я никак не сталкивался никогда. Видим... Тен. Ну и последний тогда видеосмотр сделаем, когда мы ее перевернем, еще снизу посмотрим. Тен я тоже ничего еще не анализировал. Подходит откуда, не подходит. Название тена я выпишу, представлю к видео. Маркировки двигателя нету. Отсутствует. Бак, в принципе, сделан все везде качественно, красиво. Претензий визуально к сборке нету. Ну вот я перевернул машинку стиральную. Здесь отчетливо видно разборный бак, насос, насос, насос, маркировку не видно, имеется защита. Маленький шланг для слива воды, это очень удобно, удобно его использовать, когда в деревенских условиях, условиях дачи, когда на зиму приходится воду сливать. Также имеется специальная дверька, не надо э, спокойно открываться, не надо ковырять вилкой, ножом, как на многих стиральных машинах. Что здесь такого еще? Ну и вот можно обратить внимание на то, что вот стоит заземление. Я уже вижу заземление на корпус в этой машинке в трех местах. Дальше. С амортизаторами я не знаком, но они точно сразу видно не самое распространенное, то есть не индезит, ни арестован по стоимости по живучести не знаю посмотрим вот сюда здесь стоит у них вибропрокладочка, прокладочка чтобы шланг не касался но вот в этом месте шланг корпуса касается я еще дополнительно стяжечкой сам стянул прокладку ножки ножки вот посмотрите какая длина ножек укручивается в принципе такая не маленькая а здесь я сейчас сразу сам обработал силиконом все резинки и железоповерхность чтобы уже ничего не ржавело ну вот поставил стиральную машину в свое исходное положение так бегло по отзыву пробежали посмотрели с LG я не сталкивался никогда один раз только взял машину под восстановление сейчас про это поподробнее до этого об LG у меня такого было но оно адекватное мнение я ее ценил на двоечку машину с которой я ковырялся вот, крышечка, лючка тоже отдельно открывается. У меня, допустим, вот сравнивать на даче Samsung стоит, то там приходится либо вилкой, либо ножом эту полностью крышку всегда открывать. Это тоже довольно неудобно. Брал, была у меня машина, Арестон, ее подарили. В связи с переездом мне стали вести с собой. Арестон, модельку я вам напишу, не помню уже. Там в принципе тоже была неплохая машинка, она до сих пор у товарища, которому мы подарили, она до сих пор работает, но сейчас Аристон упал в уровне. Во-первых, выбор этой стиральной машины стал по причине разборного бака. У нас сейчас на рынке продаются с разборными баками, по-моему, три модели: это Samsung, LG и Atlant самсунг у меня есть на даче она при стирке белье постельное белье заматывает в комок про атлант мне кажется сейчас белорусы качество уронили рисковать не стал атлант где-то стоит тоже от 17 это обошлось 23 тысячи то есть но ну, разница небольшая решили все-таки брать лыжу а вот про лыжу которую я ремонтировал вот плата сверху осталась. вот посмотрите вот катушка, блок питания, да, вот которая греется. И вы посмотрите, как близко стоит реле. Релюшка, эта релюшка отвечает за тен и дверьцу. И вот от тепла от тепла выгорела дорожка. Ну, отпаялась, отпаялась релюшка, и, соответственно, короткое замыкание и выгорела дорожка. Плата, как вот это, как на этой стиральной машине. И вот эта старая плата, они все залиты компаутом. Но для если ломаться не будет это очень хорошо то есть дорожки не будут покрываться копать ее пылью протирать спиртом ничего не надо но в случае поломки этот компаут очень тяжело тут составная тут очень получилось как я заказал с китая вот эту релючку обошлась она мне в 600 рублей все перепаял потом когда поставил не работает при изгибе платы вот она с двух частей стало мерцание я перепаял всю дорожку такой процесс очень такой трудоемкий и то же самое ничего не получилось возможно когда зачищал компаут вот, чернул по дорожке в общем я успокоился ту стиралку отдал на запчасти по этой стиралочке мне пока все устраивает это еще без запуска визуально вот так отсмотрел, она мне нравится. Эту стиральную машину я подключил через счетчик учета воды. И вот по истечению времени я записывал в каких режимах и сколько машина стиральная берет. Давайте подведем статистику. Смешанная ткань, 22 литра. Тут надо не забывать, что расход будет идти от того, что в ней, в ней вот здесь вот заложен... Интеллект, то есть весы. Она учитывает вес белья и там уже программа индивиду индивидуально подбирается как расход, так и время стирки. Смешанная ткань 22 литра. Хлопок плюс предварительная стирка 38 литров. Хлопок, хлопок просто программа хлопок. Стирал постельное белье, расход 30 литров. Постельное белье эта стиральная машинка не закручивает в комок режим пуховое одеяло плюс интенсивная стирка 40 градусов было 27 литров стирал пуховик синтепон куртку синтепона грязь не везде отстиралась около места где карманы рукава грязь осталась дальше режим хлопок плюс максимально максимально это вот здесь вот выбираются функциональная интенсивная супер -полоскание. Это самое. Режим хлопок плюс предварительное, плюс режим хлопок максимальная плюс предварительное, плюс интенсивная Время работы 4 часа. Ре... Воды взяла 30 литров. Режим смешанной ткани плюс предварительно 30 литров. Режим. Так, сейчас следующую посмотрим. Так, какой деликатный режим 28 литров, режим забота о здоровье стирал постельное белье, плюс предварительная стирка плюс суперполоскание 46 литров, режим шерсть стирал один свитер 30 литров, режим хлопок плюс функция без складок 40 литров Дальше у этой стиральной машины раз в месяц она будет просить сделать, здесь будет на табло загораться специальная ошибка, сделать так называемую очистку барабана при помощи удержания вот этих двух кнопок. Она включается. Очистка барабана по времени занимает 1, минуту 20, 1 час 22 минуты и берет воды расход 35 литров. Что про эту стиральную еще можно машину сказать? Давайте из минусов. В лотке периодически остается, да не периодически, постоянно, не смывают порошок. Это самое. Несколько раз было, не смыло кондиционер. Дальше. Резинка. Остается вода, но критичности в этой воде абсолютно никакой нету. Потому что вода чистая, с полосканием запахов никаких не имеет. Просто вот вместе резинки осталась вода. Не стекает ничего криминального в этом нету что здесь у нас еще идет из минусов из минусов у нас идет следующее следующее вот смотрите выбираем программу хлопок и это вот большой минус ее пока вы не загрузите белье пока вы не загрузите белье она вам не покажет время сколько она будет стирать, то есть по весу надо сначала зажать, вот работает, как она правильно, интеллект называется, она провернет раза 3-4 в каждую сторону, взвесит, и после этого вам только на табло выдаст показатель, продолжительности стирки знаете какой большой минус большой минус то что вам никак нельзя подстроить рассчитать время допустим у меня двухтарифный счетчик и мне надо чтобы она включилась после 11 часов во первых у этой стиральной машины таймер отсрочки таймер отсрочки вот он, кнопка он рассчитан на таймер рассчитан с условием что этот таймер сработает то есть время вот это когда закончится стирка во-первых, несколько стирок показывало, что он раньше заканчивается, минут на 20-30, вот так вот стирки. Во-вторых, вам никак не вычислить. Вот как здесь вычислить, сколько будет стираться, потому что надо, чтобы сколько стираться, надо запустить машинку, она прокрутит, потом только покажет время. А там уже не выставишь таймер, то есть уже программа будет включена. Это большой минус, за это мы снизим оценочку машине. Один балл по пятибалльной шкале. Дальше из... По преимуществам мы уже с вами прошли. Из недостатков. Из недостатков. Посмотрите. Вот что вот это вот такое за люфт-барашка. Ну, как бы я первый раз на стиральных машинах вставляю вот этот вот люфт-барашка. В принципе, это тоже такой нехороший недостаток ну нехороший показатель если вы считаете что я так уж сильно придираюсь то тогда посмотрите вот сюда вот эта вот часть вот просто вот, она не закреплена вот эта часть ну, ну никак не закреплена вот она я я не знаю я туда ну когда разбирал я там не посмотрел почему спрашивается вот такой вот люфт да я не могу сказать. Если вы считаете, что я сильно придираюсь, то вот смотрите вот тогда, вот, что такое сильно придираться. Вот эта стиральная машина по своей ценовой кларификации, если по машинам брать, то это будет машина премиум класса. А теперь посмотрите, какие вот здесь вот зазоры оставлены. Вот здесь перепад. Соответственно, зазор от с той стороны. Вот видно, какой перепад большой. Это все дело свариваться на кондукторах, то есть специальные такие приспособления, куда вставляется и свариваться. Вот это уже называется придираться. Но за это я оценку не буду снимать. Я буду снимать оценку машине за, за э, плохое управление. Ну и даже, знаете, наверное, вот за эти люфты мы оставим их без внимания. Давайте рассмотрим такой вариант. Вот еще. Вот посмотрите на панель управления. Здесь нету. То есть, как вот с этой первое время стиральной машиной. Вот здесь вот надо просто в держать, вот книжку сервисную, от стиральной машины. Вы захотели постирать постельное белье. Куда его включать? Хлопок, вы видели, я перечислял, для постельного белья это большое белье. То есть, надо уже воды побольше. И только в одном месте написано, что постельное белье включается в режим забота о здоровье. И то там написано не постельное белье, а пододеяльник или просто, что-то вот из этого указано. То есть плохую информацион, информационность у этой машинки на табло. За это я снимаю второй балл, вторую звезду по пятибалльной шкале. Вот такую штучку, вот такую штучку, вы знаете, в толмуте там вот есть режимы описание, Так вы сделаете тогда формата А4 и вот мне вот сюда положите, чтобы я каждый раз не открывал, ну вот первое время, сейчас-то я уже привык, первое время я, допустим, хочу постирать рубашки. У меня вот на стиральных машинах были даже функции, вот здесь вот написано, рубашки. Нету. То есть открываешь и начинаешь читать, в каком же режиме мне стирать. Все. Вот постельное белье. Хотя бы вот постельное белье, я считаю, что надо было где-то вот здесь вот написать. Это по минусам. Давайте посмотрим вот, вот в каких режимах пуховое одеяло. Оно не взвешивает, где интеллект включается. Забота о здоровье тоже взвешивает. То есть вам таймер не выставить. Одежда малыша взвешиваться, полоскание, отжимания на это не то. Быстрая, быстрая стирка тоже интеллект включает. Интенсивно 60 тоже интеллект включает. Шерсть тоже интеллект включает. Деликатная тоже. Спортивная одежда тоже. Хлопок тоже интеллект. То есть, про... а нет, я вас где-то деликатная без интеллекта. Маленько дезинформировал. Шерсть без интеллекта, без веса. То есть вам сразу время показывает и деликатная. Шерсть интенсивная. Я вас маленечко дезинформировал. Быстро 30 тоже, ну все совершенно верно. Быстро 30-30 минут. Ну полоска не ужин. Это мы не считаем. Дальше по вибрации. Здесь стоит у стиральной машинки куплены антивибрационные э, силиконовые э, подножки специальные. Что касается пола, пол здесь не самый плохой. Пол здесь, я считаю, по нынешним меркам, здесь ДСП советская, 20, 20 миллиметров толщиной ДСП. Я думаю, это сейчас в данных условиях, как делается ДСП, это очень хороший показатель. По вибрации, судите сами. Оценка данной стиральной машины по пятибалльной шкале 3 балла. Один балл снимаем за информативность в панельке и один балл снимаем за таймер, за неудачное расположение таймера, так как по интеллекту он, его невозможно высчитать. Давайте чуть-чуть я подробнее остановлюсь и приведу пример. Человеку стиральная машина она шумит последние 10-15 минут, когда идет отжим, когда максимально. Она отжимает, кстати, про отжим, отжимает она хорошо. Тут 1200 оборотов, и отжимает она довольно хорошо. И вот это самый максимальный шум от стиральной машины. И теперь представляете, вот человеку, у него двухторитный счетчик, то есть до 7 часов, ему надо вставать рано на работу, где-то в 6 часов. И он хочет, чтобы в 6 часов закончилась стирка. То есть 6 часов она зашумела, он проснулся, это самое, все. Здесь так не выставить. Потому что интеллект вам не дает время, не показывает, пока не взвесит белье. Вот за этот, э, за этот недостаток производителя я снимаю один балл. Так, в принципе, стиральная машина хорошая. Комплектующая, так я осмотрел, она мне нравится. Но отзыв должен быть честным. Я ей ставлю троечку. Но она мне все равно нравится. На этом видео обзор заканчиваю. Заканчиваю. С вами был Сергей. До свидания. Давайте маленькое еще такое примечательницы дополним. Чем же меня не устроил таймер отсрочки времени с программой интеллекта? А тем, что несколько раз я выставлял, пытался высчитать и по двухтарифному счетчику, чтобы она у меня включилась после 11 часов вечера. И она включалась то без 20 то за полчаса, то за без 15. То есть самая первая программа, когда работает ТЭН, и у меня мотает еще электричество по дневному тарифу. Вот именно поэтому мне здесь не нравится таймер отсрочки. И именно вот поэтому я за таймер отсрочки снижаю один балл.